Но у нас идет практически продолжение темы «Внутренняя сила» и «Внешняя сила». И тема второй команды «Малая сила». Все, можно начинать? Да. Ну, как Влада уже сказала, у нас тема довольно перекликается с первой командой, поэтому у нас она называется «Малая сила». У нас в команде две Александры. Я Рябова, это Александра Заречняк и Ирина Гаджиева. Когда я принимаю какое-либо решение? Как мне понять, что это решение приняла именно я? Как мне удостовериться, что решение не было принято раньше, а я с ним просто согласилась? На сегодняшний день учеными доказано, что решения, которые мы принимаем, уже сформированы внутри нас. И мы их осознаем через несколько секунд. Тогда возникает вопрос. Кто принял решение за нас? Когда ребенок рождается, у него доминирует внутреннее внимание. Это та малая сила, с которой он приходит в этот мир. По мере взросления, трансфера со взрослыми, коммуникации в социуме, внешнее внимание начинает полностью доминировать. Таким образом, ребенок, глядя на взрослого, подражая ему, получает первый навык. Вот так выглядит цепь преемственности. В какую среду попал, тем и стал. Такой и получался человеческий маугли. Из-за того, что внешнее внимание превалирует над внутренним, нам кажется, что это мы принимаем решение. Но на самом деле нами управляет папа и мама. То есть папа ⁇ центральная нервная система, управление координацией мышц тела в пространстве. И мама ⁇ вегетативно-нервная система. Это регуляция всех жизненно важных функций обмена веществ и энергии. То есть решение фактически принимаем не мы. Мама дает сигналы папе, папа обрабатывает информацию и подкидывает нам какое-либо решение. То есть наш мозг принимает решение гораздо раньше, чем мы это осознали. Отсюда возникает вопрос, кто в доме хозяин. Чтобы вступить в правильное взаимоотношение с папой и мамой, необходимо опираться на малую силу, с которой мы рождаемся. То есть качество нашего внимания… Нашего ума начинает доминировать. Папа и мама начинают изменяться. То есть они будут вспоминать то взаимодействие, когда мы были маленькими. Значит, наше объектное внимание перестанет перевалировать над пространственным вниманием. И появится оператор, который может соединить, сможет соединить это внимание вместе, в зависимости от ситуации. Эти два типа внимания они действуют одновременно. То, которое погружено внутрь себя — и то, которое остается во внешнем мире. Что важно понять? Эти два типа внимания есть у всех людей, и я прилеплена к ним. Но сложность заключается в том, чтобы я смогла выделить себя и отделить эти внимания, вернее, выделить эти два типа внимания и отделить себя от них, чтобы самому стать оператором. Естественно, Стать оператором не так просто, поскольку оператор может управлять этими двумя типами внимания, словно двумя руками. Навык непростой. Рука видна, а внимания нет. Соответственно, нужно тренировать то, что невидимо, то, что невозможно схватить. Объединяют эту триаду гравитационный, мобилизационный, он же эволюционный транс. Другой тип внимания — обязательно приведет за собой другой тип сознания. Что важно понять? Там, где развивается внимание, там развивается сознание, там развивается ум. Психическая деятельность более высокого порядка. Обычное внимание человека не гравитационно, не находится с планетой в резонансе. Мозг постоянно занят, Вернее, внимание наше постоянно соскальзывает с объекта, а мозг постоянно занят стабилизацией картинки. Причина — центр тяжести у человека блуждает, то есть он нестабилен. Обратите внимание, когда вы ходите, человек подпрыгивает. Так происходит у всех людей. Какое же решение? Необходимо восстановить разорванную систему — мозг и тело, пробудить ее и восстановить ее развитие как единую систему и вернуться в естественное развитие в эволюционных каналах жизни. Спасибо большое за внимание.